Друзья, привет всем! Меня зовут Вячеслав. Вы, как обычно, на канале Криптотеми. Ребята, сегодня хотел бы я еще раз вам напомнить о том, что у нас есть рабочий канал в Телеграм, в котором мы даем сигналы не только по криптовалютам, но также с недавнего времени даем сигналы по торговле на рынке Форекса. Если вам интересно это направление, пожалуйста, думаю, что будет вам очень полезен этот канал. До декабря месяца он бесплатен. В канале даем те сигналы, по которым торгуем сами. Напоминаю, что я на данный момент являюсь членом фонда, где мы торгуем на собственные средства, то есть это пробфонд, а также занимаемся консультационным управлением денежных средств наших инвесторов. Соответственно, здесь вы в этом канале увидите все сделки, которые в моменте нами совершаются, непосредственно активы, которые мы сами Покупаем. И я думаю, что подобной информацию вы не найдете нигде, так как это то, что действительно вам дают практикующие трейдеры, а не просто трейдеры, которые сидят за графиком и рисуют якобы то, что они вошли в сделки. А также напоминаю то, что сегодня 27 число, в конце месяца мы будем подводить итог по прибыльности наших сделок, наших сигналов, те, которые мы даем, а также начнем с первого числа ввести непосредственно статистику по одному из счетов, которые мы торгуем, дабы вам давать информацию о нашем профессионализме. У вас было бы было бы об этом мнение. Также напоминаю, что в канале тоже была об этом информация вчера. Мы сейчас тестируем стратегию, которая хорошо себя показала на валютном рынке. Сейчас мы ее тестируем на крипторынке. Тестируется она с мая месяца. Эта стратегия основана на квази-арбитраже. Кто не понимает, что это такое, я объясню в двух словах. То есть это одномоментная покупка двух активов, которые по статистическим данным информации, так, которая разработана нами, дает сигнал по активам, один покупать, другой шортить. То есть я потом сниму еще отдельное видео на эту тему и вы практически поймете, как это все работает. На данный момент эта система дает в средний, в среднюю прибыль 7% в месяц. Это на крипторынке. Стратегия торговли среднесрочная. То есть вы сделали одну операцию, имеется ввиду покупку и продажу актива и ждете определенное время, пока это схема отработает ну и так э, в дальнейшем ссылки на канал telegram будут в описании под этим видео пожалуйста подключайтесь также я там оставлял э, закрепил опрос о том торгуете ли вы по нашей стратегии на рынке форекс или нет, по нашим сигналам Telegram. Пожалуйста, оставьте свой фидбэк, оставьте свои комментарии, если вы торгуете. Мы выберем из тех людей, которые оставили комментарии для личного обсуждения по теме инвестирования или же трейдингу. Друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Дальше больше информации, интересной, нужной вам, исключительно по теме трейдинга. До новых встреч, друзья. Всего доброго. Пока.